взялся на хлеб что-то хорошее не пойму еще что а лесочка гудит не могу поднять то с О, как попёр. Тихо-тихо. Успокойся чуть-чуть. Да, -чуть. наша плеска выдержала. Леска 0,2. Опа-опа, тихо, тихо, тихо. Куда пошел? Какой килограмма она? На 3-4-5. Непонятно, да, это сильно. О, да не пятерочка тут -то точная. Лишь бы не сошел. Ого, белый амур. Это белый амур. молтал столок о хороший хороший леска главное чтоб выдержал это зараза такая что он долго уставать будет уже собирался домой уже удочку одну сложил бы да тело ему хороший хороший он чтоб не сошел ну подвести его тяжело бы. Такая заранда. Подниматься он не хочет вообще. Давай, попируй, Опа, тихо. Тихо, тихо. Главное, чтобы он в камни не зашел, там камни. Воздуха надышится чуть-чуть, сдастся. Так, вы на канале Диптишн. Слоем Белого моря. Вот такой. ход. Да, голова стоем. Но я сегодня хоть хороший подход взял. влезет сюда хорошо да своим ему плавать не надо он своим бесом давит фрикцион ослаблять уже здесь нельзя потому что на дне водоросли большие и камни Лишь бы он не ушел Ну, где его подтянуть? Там попробуем, может быть подойдет вдруг Смотрите туда. Может, это сейчас будет по горе? Давайте он не собирается. Блин, леска 0,2, это вообще. Почему бы не поставить что-то посерьезнее? Ну-ка, устал. пускать его вообще нельзя держать тоже нельзя килограм под 10 наверное. Надо, чтобы он в камень не зашел и не обрезал Подхват запутался Еще чуть-чуть Давай вот так вот. Ой. Да, десяточка здесь будет Лесочка 0,2 Хороший Хороший трофейчик Фух Дождик начинает капать Такая красота. Друзья, подписывайтесь на новое видео. Все, дождик начинается. Вот такой вот красавец. На удочку леска 02 взялся на хлеб. и